Я приветствую зрителей канала Формас Вон России» студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас политик и общественный деятель Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Сегодня я предлагаю поговорить о достаточно, на мой взгляд, значимой теме, о тех событиях, которые происходят сейчас в Афганистане. Он полностью захвачен талибами. Как вы сами оцениваете, насколько это важное событие? Это событие мирового масштаба или это просто очередной конфликт на Ближнем Востоке? Ну, вы знаете, это, это очень важное событие, мне кажется, да, оно в таком эмоциональном смысле, в нравственном смысле очень важно. То, что сейчас происходит в Афганистане, очень похоже на то, что у нас происходило более ста лет назад, когда к власти приходит абсолютно террористическое, не связанное, не связанное ни с какой ни с какими, ну, простите за это выражение, традиционными ценностями, ну, настоящими ценностями, не придуманными, вот, э, какими-то их дугами какой-то, а с настоящими ценностями люди, да, которые считают себя вправе распоряжаться в чужой жизни, делать, что хотят. Вот. У нас же тоже уничтожали произведения искусства. У нас тоже... Убивали людей просто так, да? у нас уничтожали целые социальные слои, у нас дискриминировали целые социальные слои, как это делают талибы. И вот э, смотреть на это, конечно, страшно, просто страшно. Вот я видел фотографию американского транспортника, в которой набили несколько сот человек, чтобы вывести их оттуда. Вот сидят эти э, странно на нас одетые люди, с детьми как-то вот они на полу прижаты друг к другу понимаете они тоже люди они не похожи на нас ну, во многом не похожи но у них такого же цвета кровь вот и это конечно кошмар просто страшно смотреть ну, вот мне просто страшно смотреть на я видно как вот, очень сильно на это реагирую вот ну конечно это кроме того, что мы получаем, мы, я имею в виду, все человечество получаем такую уже террористическую структуру, совершенно отмороженную уже на государственном уровне. Здесь есть еще один очень важный момент, важный для каждого человека, который считает себя принадлежащим вот к современной западной или к современной христианской цивилизации. Да? Ну, конечно, в нее должна входить Россия, понятно. А кто мы, что мы? Мусульмане, что? Христианская страна, вне зависимости от э, отношения к вере каждого из нас. Да, я вот вообще атеист, да, но тем не менее, это мы страна христианская, страна христианской культуры. Так вот, понимаете, вот где пределы нашей ответственности? Что мы должны, что мы обязаны делать, если мы хотим оставаться самими собой? Понимаете, ведь если я про себя считаю, что я добрый допустим да то я должен совершать какие-то добрые дела то ли там нищему деньги дать то ли еще что-то сделать да ну а иначе я не добрый да вот моя самооценка мое самосознание требует подкрепления всегда да если бы что я смелый то я не должен понимаете падать в обморок от не знаю от кого-то случайного шума рядом да вот ну и так далее так вот современный западный мир ну западный в широком смысле слова, россия мне кажется люди этого мира вот я нет, наш конечно они входят понятно наш рукаус вообще близко к Талибанам. вот а э -э -э -э люди западного мира куда входят и американцы и французы и многие из нас вот, там, мы с вами наверняка да вот люди западного мира они для себя ставят какие-то на пределах обя... своих обя... обязанностей. Да? Вот Джон Кеннеди когда-то сказал, могут мы будем защищать свободу везде, где ей угрожает опасность. И создал корпус мира. И создал очень многое другое. А потом выяснилось, что не могут Соединенные Штаты и вот этот цивилизованный мир в целом защитить свободу везде, где выражают опасность, ну, не могут, ну, не получается, да. Байден, ну я думаю, пытается сохранить хорошую минуту при плохой игре. Сейчас сказал, что э, э, мы дали им все, но они не хотят воевать за себя, и мы не можем воевать за них. Это понятная позиция. Но вот, вот если мы просто Устраняемся и говорим, ну, ребят, ну, вы так живете, живите так, там, я не знаю, удаляйте девочкам клитор, там, побивайте камнями по решению шариатского суда, там, ну, и прочие радости, да. Мы остаемся сами собой или нет? А с другой стороны, если мы берем на себя эту обязанность защитять, защищать людей, то сколько... Нас должно погибнуть ради этого, да? Вот мы хотим, чтобы наши страны... Пусть у нас не Путин будет у вас, а нормальная страна будет. Но будет же это когда-нибудь. Так вот, окей, вот, будет у нас нормальная страна, которая будет членом НАТО, которая будет э, членом западного мира там, и так далее. Вот мы хотим, чтобы в нашей нормальной стране парней посылали э, там, в Афганистан и в какую-нибудь э, очередную дырку вот эту, да? на планете, что меня там погибали, защищая тамошних нормальных людей от тамошних дикарей. Знаете, я не знаю. Я не знаю, где границы на самом деле. Это действительно очень трудно сказать. Вот. Это трагическая ситуация, ужасно со всех точек зрения. Вот. Ну и конечно, надо помнить, что кашу заварили мы. Мы сварили кашу. Пока мы туда не вторглись. Ну, там, конечно, произошла эта революция Тараки. Ну, может, его бы как-нибудь сгрохнули без нас Вот и вернулись бы на нормальный путь. Там же лет сорок Афганистан шел по нормальному советскому пути. Там нормальные люди были, там все было хорошо. да. Потом пришли мы, убили от одного до двух миллионов афганцев. Пять миллионов эмигрировало от нашей братской помощи. Так, вот. Ну, и началось, понимаете. Потом пришли американцы, которые, в общем, не пытались действовать нашими методами, а пытались как-то действовать иначе. В общем, тоже ни хрена не получилось, понимаете. Только наоборот, даже, даже хуже, что у них получилось лучше, потому что к ним стали возвращаться люди, понимаете. Ведь вот еще что ужасно. Когда после э -э -э 9-11, после 2001 года, когда... Американцы вошли в Афган и стали там помогать строить гражданскую власть, то еще одна трагедия случилась. Туда вернулись многие эмигранты афганские, которые хотели жить в своем образованные люди, нормальные люди, светские люди, да, даже не важно, опять же, они могут быть мусульмане, но они светские по, они готовы жить в светском, в светском мире, да, они в теократическом. они вернулись туда, а сейчас их убьют, сейчас их всех убьют, там, на самом деле, ясно, что это Людоед, вот эта вся бородатая сволочь, которая там взяла вы упомянули про влияние России, а сейчас это влияние оказывается на те события, которые там происходят? Как я помню, Лавров недавно встречался с представителями талибов. А после всех этих событий там остались в Кабуле, по-моему, дипломатические представители. Здесь есть какая-то вот рука, рука Кремля? Я не думаю, чтобы наши были виноваты в том, что там случилось. Думаю, что нет. Вот. Но... Ну, там что-то говорили, что, вроде бы, наши там обещали, платили по 500 долларов за каждого убитого американца. Я вот не очень верю. Я, во-первых, не верю, что наши готовы были так влезть в этот конфликт. А, во-вторых, там есть, кому платить по 500 долларов. Там с деньгами проблем нет. У всяких отморозков этих нефтяных. Я думаю, что наш просто пользуются поводом и наши... Понимаете, у наших ведь, приоритет какой? Не чтобы нам было хорошо, чтобы Америке было плохо. Это вот главное вообще скрепа нашей политики. Главное, значит, сделать гадость американцам. Поэтому, когда Талибы э -э, победили, то у нас, конечно, большое счастье. Вот. И, значит, э -э, ну вообще Талибан нам близок по духу. Понимаете, традиционализм, э -э, ходить строем, там не высовываться. Ну и так далее. Ну, наша идеология, на самом деле. Не даром же нашу страну иногда называют православный талимон. Это еще, конечно, до этого еще все-таки нам немножко дожить, но, ну, в общем, движемся мы ровно туда. К вопросу о США. Вы упоминали комментарии Джо Байдена о том, как он относится к выводу американских войск из Афганистана. Он сказал, что не сожалеет. А как вы думаете, неужели они не видят будущую угрозу национальной безопасности для самих США после этих событий? Ну, Талибан, где Талибан, где Америка? Вообще, на самом-то деле, да? Если у нынешних начальников Талибана хватит ума не проводить теракты в Америке, да? То есть если просто ума хватит, то тогда американцам на них, вообще с высокой башней, понимаете? Вот. это пускай русские переживают, потому что понятно, что этот режим весьма вероятно пойдет на север, то есть на бывшую нашу территории, да, там Узбекистан, Казахстан, все рядом. Вот, а оттуда, может быть, и дальше, почему бы и нет? Там, конечно, границы достаточно слабые. Вот. Ну, и так далее. Вот. Поэтому, как бы, я-то думаю, что головная боль будет скорее у нас, чем у э, американцев. Понимаете, одно дело, когда там сидел за хершах, король их, который боялся нас э, еще больше, чем американцев, и, в общем, был абсолютно лоялен. Э, вот. А другое дело, когда он какие-то отморозки, с какими-то дикими идеями совершенно, да? Ну, и, ну, и чего? Они, между прочим, ненавидят нас, пульмонтаж, американцев. Вот. Тем более, что за нами, между прочим, миллион миллионов. Минуточку. Вот. Вы говорите о том, что э, волна пойдет на север, но с этой волной пойдет, вероятно, и волна беженцев. Как вы считаете, этих беженцев могут в дальнейшем использовать для гибридных э, атак? Например, на Запад, так же, как сейчас беженцев из Ирака использует Лукашенко. Не знаю, я не думал об этом. Мне кажется, что наш режим, он такой, знаете, очень дряхлый на самом деле. Он такой умирающий. Вот. Я не думаю, что он проводил такую активную политику. Понимаете, вот так э в мутной воде там рыбку половить, там какой-нибудь Марин Ле Пен денег подбросить, э или еще какой-нибудь, э э каким-нибудь нацистом, это, да, это с удовольствием. А э э вот так вот всерьез, понимаете, взять вот этих беженцев, начать их там как-то, что-то с ними делать, ну, ой, думаю, что, думаю, что слишком сложно для церкви, вот э э не, не верится. Я не с таким уважением к ним отношусь. А как вы считаете, может ли кто-то в исламском мире повлиять в позитивном, возможно, ключе на новый режим в Афганистане? Я не знаю, то есть какие-то более консервативные силы, не знаю, например, Турция. Ну, вы знаете, тут у нас только народ стал... Ну, только, стал вирусологами, только стали вирусологами люди, а теперь надо быть востоковедными, да? Вот. Я, к сожалению, не вирусолог и не востоковед. Я не знаю, может там кто-то повлиять или нет, но я хочу обратить ваше внимание на одну, вот, на самом деле, очень важную вещь. Вот когда происходит очередной там теракт где-нибудь, неважно, да, то сразу, значит, ну, естественно, появляются люди, которые говорят, что... Нельзя это валить на всех мусульман. Вот, нельзя допускать санкции мусульманских настроений там, и всего прочего. Вот. И ислам – это, мол, религия мира. Вот. А это отдельно от Марусской. Ну, хорошо. Но понимаете, в чем дело? Почему-то нет заявления или заявлений серьезных исламских там, богословов, каких-то членов этих иерархий исламских, да, там аятпалков, каких-то верховных муфтеев там и так далее, да, вот нету их заявлений с тем, что вот ислам религия мира, а ты вот сукин сын, значит, который взорвал людей, ты, значит, пес ты собака, значит, ты грешник и будешь гореть там воду или, не знаю, что там у них есть. Вот, по их вере. Вот, ну и так далее, да? Вот, вот понимаете, вот, ну, в... Э -э -э -э там, я не знаю, есть ли у них какой-то аналог анафемы, да? Проклятие. Вот. Но если он есть, он никогда не использовался по отношению к террористам. Ну, то есть, я к тому, что... Видные исламские авторитеты и исламские страны всегда занимали до сих пор, по каким-то неизвестным мне причинам, занимали очень сдержанную, очень толерантную позицию по отношению к этим бандитам, к террористам. Да? Почему-то Вот. я почти не видел заявлений от людей, принадлежащих к вот этой вере и так далее, каких-то жестких против вот этого дела. Нет, есть отдельные люди, есть, есть. И, знаете, когда там э, после какого-то очередного жуткого характера, относительно недавнего, было какое-то движение, что когда там люди выходили, они там фотографировались, и там было написано что типа того, что это мы мусульмане, а они не мусульмане, которые вот это сделали, да? Вот, это, конечно, героические люди, я понимаю, люди, которые это сделали, это, это герои, действительно, да? Вот. Но это были рядовые люди. Это были рядовые мусульмане, Но это не были там, президенты исламских стран, это не были там, богословы какие-то высокопоставленные и так далее. Поэтому дело не в том, кто может на них повлиять, а дело в том, кто хочет на них повлиять. Вот. Может, не хотят? Не знаю. Я думаю, что, конечно, можно было бы. Ну, что там? Ну, что, не удавить их, что ли? Можно удавить. Они с чего живут? С наркотрафика, да? с наркоторгов. Остановите наркоторговлю, например. Да? Наложите им бары, не давайте им оружие. Вообще. Ну, вообще, ну, задуши, задушите их. Они же ничего не производят. Они же, понимаете, вот это же удивительное дело, да, это режим э, бандитов. Это режим это, это бандитский режим. Ну, так что ты хочешь, как был ИГИЛ-то, так, да? такой же, как был режим Фиделя Каста, например. Да? что он делал, что не Вот, он, там, не знаю, войска отправлял в Африку, это он мог, а больше ничего не Ну, а какие у вас могут быть прогнозы, наверное, на влияние этих событий в будущем на весь мир? Чего нам стоит ожидать? Как раз вы упоминали, может быть, увеличение наркотрафика, или, или рост терроризма, или, возможно, а, как, это начало какого-то радикального а, исламского влияния на весь окружающий мир. То есть, что нам ждать? Ну, вы знаете, все, что вы перечислили, ну, наверное, возможно, я просто некомпетентно обыкнулся вот, здесь. Я опасаюсь, на мой я опасаюсь. Я опасаюсь роста изоляционистских настроений в западном мире хватит вообще, они а пускай живут как хотят, вот. наше дело вот границы поставить, да, полез, получил поморс, что-то не то раз черт что у нас, да, там кусок какой-то, вот. а живут они, а пусть как хотят. В этом есть логика на самом деле, пусть живут как хотят. Проблема в том, что не все у них хотят так жить, знаете, вот это жуткое упрощение, когда мы говорим, ну у них такие обычаи. Да, у них такие традиции, да, конечно, конечно, только есть люди, которые не хотят жить по этим традициям, а они не хуже нас с вами, Им просто не повезло там родиться. Вот знаете, вот совершенно не такая нетрагическая ситуация, но забавная, вот просто обратил внимание, когда был этот самый чемпионат мира по футболу у нас, да? то по нашему телевизору показывали, как смотрят чемпионат в Чечне. Значит, и показали два сюжета. Один сюжет в каком-то, в каких-то там апартаментах Рамзана Кадырова. Ну там что-то золото, там, все как положено. Вот, и, значит, сидит Рамзан и его какие-то, видимо, близкие ему люди, которые вместе смотрят футбол там, на каком-то огромном экране, там что-то орут, там еще что-то ночью. Ну, ну, на самом деле, совершенно нормально смотрят футбол, его, его все так смотрят. и очень многие, то есть не только, не только чеченцы. Вот. И показали еще один сюжет. Уличное кафе в Грозном, значит, где тоже сидят какие-то парни. Вот, и тоже смотрят на экране, смотрят футбол, и также орут как, значит, в комнате у Рамзана Кадырова, В общем, все то же самое. Ну, такое единство, так сказать, власти с Очень хорошо. Только, понимаете, ни в резиденции Рамзана, ни в этом кафе не было ни одной женщины. Вообще ни одной. Да? Я просто я обратил на это внимание. Да? Значит, вы сказать, что чеченские женщины не хотят жить западной жизнью, да? европейской жизнью. Они хотят жить вот так. И они не хотят смотреть футбол там, вместе с мужчинами, там, ну, что-то вот такое. Вы знаете, я даже готов с вами согласиться, может быть, так оно и есть. Но я абсолютно убежден в том, что в Грозном есть женщины, вполне себе чеченские, да, которые хотят смотреть футбол. Знаете? И которые пришли бы в это уличное кафе, как в Москве. В Москве, когда в уличных кафе показывают спортивные состязания, там сидят и парни, и девчонки. Правильно? Вот. И орут вместе, и пиво пьют вместе. Все как-то вот, нормально. да? А, а в Грозном нет. Да? То есть я не могу поверить, что там нет ни одной такой женщины. А ведь, если есть хотя бы одна, то ей не разрешают. Неважно, это написано на бумаге, она понимает, что на нее будет смотреть плохо, или там в ее сторону плюнут, или там родителям скажут, что, что же вы проститутку вырастили. Ну, что-нибудь вот такое, да? Вот. Вот. Мне... и Эта женщина, она не хуже меня никак. Она никак не хуже меня. Ей просто жутко не повезло. Она родилась в условиях вот такой архаики и дикости. Вот. Хорошо бы хоть ей помочь. Хорошо бы ей помочь. Хорошо бы ее вывезти Ну, если она захочет, конечно. Да? Вот. Но если там, в грозном сейчас ситуация более-менее спокойная, то из Афгана, конечно, надо вывозить людей. Просто вывозить. Эвакуировать. Вот. Проводить вот, операцию спасения. И в этом смысле я, честно говоря, совершенно не понимаю, о чем думал президент Байден и его коллеги. Они что-то не понимали, чем начнется. Но они решили уйти. Ну, хорошо решили. Наверное, это правильно. Почему они должны погибать, чтобы обеспечивать порядок возле наших границ? Но, чушь они? Чё ж они не сделали это? Да? Они еще месяц назад могли это сделать. Могли? То ли они не хотели признать неизбежность поражения? То ли еще что? Я не знаю. да? Ну, в общем-то, конечно, ужасно, то, что мы видим сейчас в Кабурском аэропорту, да, картинка аэропорта. Ну, понимаете... Э, э, ну, слушайте, это ответственность Америки. Вот. За территорию отвечает тот, кто ее контролирует. Они контролировали. Да? Почему они не спасли людей? Вот они не подумали об этом. Это... И не к что они обязаны там продолжать воевать. Нет, конечно. Нет. Но фактически они бросили тех, кто работал с ними. Вы, наверное, слышали, что э, э, самый э, британский посол Ларри Ларри Бристол, э, значит, э, такой относительно молодой красивый мужик, я его знаю немножко. Он посол Соединенного Королевства в Кабуле. Значит, он совершил подвиг сейчас, настоящий подвиг. Он отказался сесть в самолет в Кабуле, а он ставил штампы визы, визные визы афганцам, чтобы они могли умететь в Британию. Так? И остался там, он до сих пор там. Он действительно герой, абсолютно герой, да? Но, понимаете, героизм это всегда почти следствие каких-то ошибок начальства. Они создали ситуацию, в которой нужен. Ларе Бристову. Я надеюсь, что королева его наградит тем, так сказать, высшим, потому что это, конечно, совершенно с точки зрения чести Британии вообще там, не знаю, христианских ценностей. Ну, конечно, великий человек, молодец. Вот. Но, ребята, нахрен доводить ситуацию до того, когда вот нужен подвиг Лари Бристову. Спасибо большое за это интервью. Вы подняли очень много важных, в том числе и морально-этических вопросов, но, к сожалению, время интервью подходит к концу. Мы вынуждены попрощаться с вами и с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи в следующих эфирах.